Базовая площадки здесь, на Тихого океана, для многих и многих кинематографистов. И вот в эти замечательные осенние сентябрьские дни едут и идут в наш город огромное количество звезд кино, театра, эстрады. Всем очень интересно побывать на нашем кинофестивале. И многих мы сегодня сможем, что называется, лицезреть воочию. Продолжение следует...